Hey, люди, посещающие курсы психотерапии Немиркин. Есть ли кто-то, кто, как вы думаете, влюблен в вас? Осознание того, что вы кому-то нравитесь, может заставить вас почувствовать себя счастливым и хорошим человеком. Естественно, вы хотите, чтобы это влечение длилось как можно дольше, но иногда вы можете увлечься и не понимать, что совершаете ошибки, которые уменьшают его влечение к вам. Поэтому, чтобы помочь вам лучше осознать некоторые из ваших моделей поведения, вот пять ошибок, которые убивают привлекательность. Первое. Неуверенность в себе. Вы уверенный в себе человек? Или вы очень не уверены в себе? Сомневаться в себе время от времени – это нормально, но притяжение, которое кто-то испытывает к вам, может начать исчезать, если вы позволяете своей неуверенности взять над вами верх. Это может включать постоянные негативные комментарии о себе, такие как «я слишком глуп, чтобы понять это». «Ты уверен, что я хорошо выгляжу?» или «Я не думаю, что я достаточно хороша?» Хотя поначалу окружающие могут помочь вам, постоянная неуверенность в себе и потребность в заверениях могут утомить их, особенно когда они пытаются заставить вас поверить в то, чего вы в себе не видите. Несмотря на то, что трудно контролировать свои отношения к себе, все же важно стараться формировать позитивное представление о себе и не полагаться только на одного человека для подтверждения своей самооценки. Когда вы это сделаете, вы, возможно, начнете замечать, что другие положительно реагируют на вашу новую энергию. Второе ревность и собственническое поведение. Легко ли вы ревнуете? Это может быть постоянный звонок вашему партнеру, чтобы узнать, с кем он проводит время, копание в его телефоне или запрет на свидание с друзьями или семьей, чтобы он мог провести время с вами. Все эти типы поведения могут разочаровать вашего партнера и заставить его почувствовать, что вы его совсем не уважаете. Они также могут почувствовать удушье от отсутствия доверия с вашей стороны и решить сделать шаг назад. Если вы часто сталкиваетесь с подобными ситуациями, возможно, вам стоит поработать над тем, чтобы найти причину ваших проблем с доверием, чтобы понять и преодолеть эту проблему. Номер три. Чрезмерная критичность. Вы постоянно критикуете их за то, что они неправильно помыли посуду? Или жалуетесь, что они плохо одеваются? Часто бывает полезно услышать, что вы сделали не так, чтобы знать, как сделать лучше в следующий раз. Если это делается уважительно и с добрыми намерениями, то это вполне нормально, если вы иногда критикуете поведение своего партнера. Однако, если вы начнете постоянно критиковать все, что он делает, то можете потерять его привлекательность для вас. Негативные комментарии о том, что они делают что-то не так, как надо, или постоянно совершают ошибки, могут заставить их почувствовать себя недооцененными и заставить их ожидать от вас только худшего. Поэтому, если вы будете стараться сохранять позитивный настрой и подчеркивать только хорошее, а не плохое, вы сможете надолго сохранить искру между вами. Номер четыре. Проводить слишком много времени с техникой. Трудно ли не проверять свой телефон? Возможно, вы говорите, что, вы просто посмотрите. Но спустя 10 минут вы обнаруживаете, что все еще набираете текст и прокручиваете страницу. Неважно, насколько полезен ваш телефон, он часто заставляет вас пренебрегать теми, кто рядом с вами. Проводя часы за игрой в PlayStation или просмотром телевизора. Когда вы слишком много времени проводите с техникой, когда вы с кем-то рядом, это говорит о том, что вы неинтересны и недоступны. Они могут почувствовать, что их игнорируют и им скучно в вашей компании, и тогда влечение, которое они испытывали к вам, со временем начнет угасать. Поэтому, если вы чувствуете, что с вами может происходить нечто подобное, постарайтесь ставить телефон на беззвучный режим, когда вы проводите время с партнером. Покажите им, что они полностью в вашем распоряжении. И номер пять. Негативность. Какую ауру или вибрацию вы излучаете. Ваше настроение определенно может влиять на то, как чувствуют себя окружающие вас люди. Если вы постоянно настроены негативно, то окружающие могут это почувствовать и распознать. И если вы проводите время с человеком, которому вы нравитесь, то окружение его негативом может быстро убить его влечение к вам. Лорел Стейнберг, доктор философии, психотерапевт и профессор психологии Колумбийского университета, говорит, слишком негативный настрой в отношениях может иметь множество пагубных последствий для обеих сторон и для самих отношений. Негативизм заставляет других людей чувствовать себя подавленными. Он полностью выбивает из скалей и может стать самоисполняющимся пророчеством. Негативизм также снижает либидо. Понятно, что вы не хотите этого в ваших отношениях, поэтому будьте внимательны к энергии, которую вы излучаете. Делали ли вы что-нибудь из перечисленного? Расскажите нам об этом в комментариях ниже.